Это помещение старших классов 62-й школы города Харькова. Вот это, это здание было практически постоянно под, под обстрелами, поскольку в свое время, когда российские части были ну, практически на территории поселка, Танками могло быть обстреляно и стрелковым оружием. Потом, когда отодвинули, сюда и минометы пролетали, и артиллерия доставала. Ну, в принципе, крупные калибры на момент сейчас и сейчас сюда могут доставать. Массированные обстрелы, здесь очень сильно поврежденные здания, сильные разрушения на третьих этажах школы. Один класс в принципе разрушен полностью, там даже кровля над ним провалена. Окон целых практически не осталось в школе, кровля битая все.